Упражнение пять-девять. Смотрите, слушайте, переводите. Полное имя. Теперь. Взрослый. Поэтому. Вот Иван Васильевич Козлов. Это его жена Елена Степановна Козлова. Вот их дети. Это сын Николай. Его полное имя Николай Иванович Козлов. Это дочь Вера. Ее полное имя Вера Ивановна Через двадцать лет Николай теперь взрослый. Вот его жена Ольга Петровна Козлова. Вот их сын Петр. Его полное имя Петр Николаевич. Козлов. А это их дочь Ирина. Ее полное имя Ирина Николаевна Козлова. Вера теперь тоже взрослая. Вот ее муж Виктор Алексеевич Кузнецов. Поэтому теперь Вера не Козлова. А Кузнецова. Вот их дети. Это дочь Валентина. Ее полное имя Валентина Викторовна Кузнецова. А это сын Алексей. Его полное имя Алексей Викторович Кузнецов. 不祥は、死因で終わる男性名から作られるものですが、聖教会の伝統的なヘブライまたはグリシャ系の名前、イリア、ニキータ、ファマーなどからは、不祥系をどのように作りますか? このような名前は、現代ロシアでは比較的に珍しいとされているので、いかのものだけを覚えておくと便利です。パーパー Сын, дочь. Илья, Ильич, Ильинишна. Никита, Никитич, Никитишна. Фома, Фомич, Фомишна, Сава, Савич, Савишна.